ты молчишь, и режут рифы, И карандаш лопает грифе, сбивая тукнут в строках рифмы, И гонят мысли ускоритель. Твой тихий голос в голове, И громко тикают минуты, Разбавив чувства в шутовстве, Душевные скрывая смуты. А солнце греет подоконник, И в небе бродят тучи кони, И, на о сфере в сонник, Я протянул где полу ладони. Колонки нежно джаз бормочут, Работа марты все не кстати, а чайки в вышине хохочут И кошки бродят на закаге. На кухне свежим пахнет чаем С мелисой, с моткой, бергамота. Мы друг от друга отучаем, А вспомнив мучая кода. Ведь всем поверим по сюжету И очень редко по желанию, Но невозможно по совету Поддаться этому молчанию.